всем меня зовут Саша Бугаева. С вами канал Драглаура Монстряжки. Я специально фотографию из драго. Ой, пух <смех> <смех> <смех> компьютера. <смех> а, чтобы Итак, я по мою численным запросам. Мы сегодня с Лагуной покажем вам мою квартиру. Начнем мы с самого конца, с кухни. Сейчас я пойду туда. Мои пришли. Здесь у нас шторы. Жали, верней. Они могут вот здесь вот так закрываться. Ну и обратно. Вот. Или просто под вот эту открываться ну, вы поняли да там у нас фрукты лежат вот там листы как вы видите я делаю декупаж и вот там они. это наш холодильник только. вот что внутри я думаю не нужно показывать Ивац стал в морозилке. И у нас такой наткалик, вот да, 2014. Вот тут еще. Это стол. Таборец. Вот из с другой стороны вот так. Диван наш. Здесь вот такой отдалочный чайник. потом вот микроловка здесь. Это всякие... Украшение все такое, мультиварка, плита, мультиварка и вот мойка здесь, полотенце, и вот так вот. вот. Идем дальше. Это наш коридор. Здесь стоит беда для нашего кота. Вот она. Это шкаф. Вот он. Вот там так. Там куртки уже висят. Здесь тоже зеркало двигается. Здесь как бы шапки. Сейчас я вам покажу туалет с водой. Так, не, не буду, наверное. Вот туалет. Да. А вот ванна. Она у нас очень простая. Вот тут дотримается. Клюк Тут Так. Вот. Ничего особого. Сейчас я пройду в комнаты. В первую у нас две комнаты. Вот наша первая комната. Это как бы зал. Вот, смотри, сейчас это так наберем. Вот здесь. Вот. И сейчас здесь весьма неналаки, стоят все такое. Вот. Дальше тут такой вот, как бы шкафчик. Там всякие интерьеры и дизайн <связь> интерес. Здесь вот, посуда всякая. <связь> Я думаю, <у> каждого это <связь> есть. Здесь наш диван. Если его застелить, будет очень, кстати, красиво. Это наш кот. Помните, это Бася. Бася, сынок. Хрип. <связь> Ладно. Здесь у нас телевизор стоит там у нас центр здесь вот здесь у нас ничего интересного От микрофоны планшеты коробка, всякие коробки телефонов компьютеров планшетов там и там подарочные пакеты я забыл мало ли что то есть у нас спустим эти ящики а здесь у нас это чай ой футюк пылесос ну давай. Есть у нас книжки. Сельбом для фотографий. Что еще? А вот. У нас балкон здесь. Вот кресло. Там такое. У нас балкон там. Здесь у нас цветочки. Это не.. Вот, это как бы на окно Дедушка Мороз. Видите вы. Там уже был коль. Там кожурки кожурке отописано, чтобы вкуснота пахло. чтобы со освежителем не бы не прыгнуть. Вот такие вот шторы. Тюль и вот. Сейчас. То, что ж, это был за вот. Теперь пройдем мою комнату. Здесь дверь вот такая. Здесь у нас календарик висит. Здесь, как вы видите, теплее. Это mm -hmm. зеркало. Тут, это на моей двери. Вот что. Птичка моя. Такие лаки без фильма. Телефон городской, домофон. Сейчас его смотрите, как красиво. Здесь не Здесь елочка. Mm. Кстати, вот у нас, смотрите, здесь такая вот... Звездная, обычная, железная. отключил он еще кстати вот здесь отключается он так включал можно и выключить ну что ж пойдем в мою комнату Моя окно ой вот женка посмотрите какая вот и Здесь у нас елочка горит. Сейчас я надо заметать. Вот Горит такой видите. Дальше. Извините, просто телефон позвонил, я видео на паузу поставила. Ну, что ж, продолжим. Ешка горит. Здесь мой стол, тут компьютер, ту. Куклы. Телевизор. лочка. У нас вот такой. Так. Вот мой диван. Сейчас подушка поправлюсь. Опа! У меня еще такое же кресло есть. Здесь мой ребят в школу. Вот кресло такое. Кровать еще. Это ленточка. Я с барщиком он так с ней хорошо играет, мой код Здесь шкаф шкафку, сейчас я его сдвину. Вот. Ну, в общем-то все. Вот это была моя комната. Пойдемте дальше. Вот это у нас такой мини проход. Здесь у нас э, для басика вот так, он, ну когти точит. Висит такой вот. Тип тоже есть такие вот обувки ну в общем то весь проход даже вот это было все ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч пока пока